Друзья, всем привет! В этом видео сейчас разберем, как пройти регистрацию и верификацию на токен софте. И разберем вкратце проект BitCountry, который, собственно, на этом токен софте будет листиться. Посмотрим его локацию, посмотрим условия и попробуем посчитать, выгодно в нем участвовать или нет. Будет здесь иксы или не стоит траты вашего времени. Поэтому, кому интересно, друзья, присаживаемся, поехали. Про BitCountry я уже записывал видео. У меня есть на канале, кому интересно о проекте, можете посмотреть. Они участвовали в порочении на Кусаме, выиграли. И теперь они будут предоставлять возможность сейла для участников, кто будет голосовать за их проект уже в сети Polkadot, старшей сети. Здесь у них токен NIR будет, а там будет токен NUM. Так вот, кто участвовал в порочении на Кусама и гарантированно получает аллокацию, если вы вложили от одного к и больше. Но даже если вы не влаживали, не участвовали в этом проекте, все равно у вас будет возможность купить э, токены этого проекта на токен TokenSale. Я считаю, кому удастся купить эти токены, э, вы в любом случае можете получить хорошие прибыли. И вот почему. Ну, Во-первых, BitCountry очень интересный проект, который предоставляет возможность в Кусама и Polkadot заниматься, строить свои метавселенные, приглашать там друзей, участвовать, играть с ними, пользоваться всеми возможными способами для заработка в этих метавселенных и погружаться в этот новый цифровой мир. Как вы знаете, метавселенные это сейчас реально, наверное, один из самых сильных трендов на криптовалютном пространстве. Такого еще нету на сети Polkadot и Kusama, поэтому одни как из первых, я считаю, у них есть все шансы быть успешными, ну и как минимум собрать хорошую капитализацию, которая скажется хорошо на цене их токенов. Итак, в телеграм-канале, естественно, я уже дал информацию об этом. Обязательно подписывайтесь, чтобы быть в курсе одни из первых, потому что не всегда я могу видео сразу залить на YouTube. А в телеграм-канале вы сможете быстрее реагировать, ну и, соответственно, делать регистрацию, что вам нужно сделать побыстрее, если вы хотите участвовать. Так вот, прямо с телеграм-канала или по ссылке под видео в описании вам нужно нажать на регистрацию на токен софт, чтобы здесь зарегистрироваться. Вкратце, токен софт – это, может, кто знает, тот же самый CoinList, Это концепция и принцип работы тот же самый. Здесь проводятся токен сейлы и проектов они выходят, где мы берем их по хорошим ценам и потом продаем уже по более Высоким ценам и таким образом зарабатывая на росте курсе данных токенов. Когда вы придете, у вас выбьет вот такую историю. Естественно, вам нужно будет ввести свою почту, придумать пароль, подтвердить, подтвердить, что вы не робот, ну и нажаться зарегистрировать. Я зарегистрирован, поэтому вхожу, собственно, в проект. Когда вы зарегистрируетесь, у вас будет очередь, может очередь быть большая, может не очень. Потому что, ну, в принципе, все как на CoinList, если вы знаете, и были там. Все, мне повезло, очередь была маленькая, поэтому э, залетел я быстро. И когда вы попадете уже в сам софт, вам нужно пройти будет обязательно верификацию. Когда вы нажмете подтвердить там документы, вы выберете физическое лицо, и вам нужно будет заполнить все поля латинскими э, буквами. Я, например, предоставлял загранпаспорт. Вы можете там ID-карту да, или водительское удостоверение. Но ну, рекомендую там загранпаспорт. Вот. Я все это вбил вчера ночью буквально. Видите, у меня пишет спасибо за регистрацию. Очень много пользователей новых, поэтому может занять это все несколько дней. Поэтому рекомендую если вы хотите здесь попробовать участвовать выиграть локации, то уже начинать это делать, чтобы как можно скорее пройти верификацию аккаунта. Потому что без верификации как мы понимаем, доступ к покупке токенов нам не дадут. Верификация она в принципе как и везде, там ничего сложного я думаю трудностей у вас не будет поэтому проходите спокойно и чтобы к 30 декабря уже быть готовым к сейлу на биткаунтере. Давайте посмотрим условия сейла. Они, собственно, такие регистрация, ну вот на токен сайт на токен софте уже 16 ноября началась, и распродажа начнется с 30 ноября. На распродажу попадает гарантированно. Все, кто попал в белый список и заполнили табличку. Я тоже там кидал в своем телеграм-чате кто вносил более одной ксм в пользу проекта BitCountry на сама Если вы этого не делали, вы спокойно можете участвовать в третьем раунде. Потому что во втором раунде смогут участвовать тем, кто носил кусама от 0.2, ну и больше, да, в ту же самую поддержку проекта на кусами И третий раунд, он будет абсолютно для всех, может поучаствовать все, кто угодно. Естественно, рандомным способом, как на CoinList, случайно выиграть очередь. Так вот, токеномика. Токен NUM будет всего 1 миллиард и 8%, 80 миллионов токенов будет выделен нам на распродажу. Цена токена за NUM будет 0,45 центов. Да? И аллокацию вы сможете купить от 500 до половиной тысяч долларов этих токенов. Принимают они в Дотах, Эфирах, USDT, RC20. Я рекомендую в DOT, меньше всего комиссия и... Потому что в ERC20 там комиссия ну, сумасшедшая просто. Сразу определенно я посмотрел на цену 45 центов, ну реально многовато. Потому что ранним инвесторам 17,3% токенов было продано по цене 2,3 цента. Ну то есть от нашей цены, которую мы будем покупать, это практически там 18-20 XO. Я сразу так задумался и успел уже немножко расстроиться, но потом посмотрел на ихнюю токеномику и в принципе меня немного попустило в особенности, видите, блокировка токенов здесь не будет никаких у нас вестингов все токены, полученные в рамках события Metaverse Odyssey будут заблокированы на 30 дней после выпуска и через 30 дней нам раздадут абсолютно всю сумму токенов, все токены на руки, мгновенно, то есть мы можем все их продать вот здесь меня попустило раз и во-вторых я посмотрел экономику ихнюю и здесь я увидел что 50 процентов токенов у них будет предназначены для распространения через публичные продажи краудсуды и другие методы продвижения среди широкой публики и 25 выделяется частным спонсором инвесторами еще 20 процентов выделяется команде основателей Ну и 5 процентов выделяется на рост сообщества например на гранты и спонсорство будет эмиссия полная 1 миллиард как я уже говорил и вот смотрите, вот эти частные СИД-инвесторы, которые меня больше всего пугают, ну и пугали, да, у них блокировка на целый год. И потом линейный выпуск будет в течение двух лет, то есть 50% они получат в течение 12 месяцев после блокировки в течение одного, а затем 50% в течение следующих 12 месяцев. А мы с вами, как вот на публичной продаже 8%, 30 дней блокировка, и через 30 дней мы, они между нами распределят все токены, которые мы покупали. И мы их сможем зарядить, собственно, сразу в рынок, что очень хорошо. Поэтому я в проекте BitCountry участвовал на Кусама, я заносил там больше одной Кусамы, поэтому у меня локация должна быть гарантирована. Я жду, после 20 числа будут ссылки на почту, я уже внес все в white -list. И там через аллокацию буду покупать по 0,45 центов токен NUM. Для себя я жду как минимум отсюда около 5 иксов. То, что будет выше, буду считать удачей и, естественно, буду не против. Но проект, еще раз говорю, он может стрельнуть, если шумиха дальше будет движивать рынок в бычьем направлении. Парачейны сейчас гудят на полка дот, поэтому один из первых по метавселенным, я думаю, токен реально может стрельнуть, поэтому я в этом токен-селе буду участвовать однозначно, и кому из вас интересно, проходите все, как я вам рассказал, регистрируйтесь, верифицируйтесь на э, токен-софте, получайте, выигрывайте свою локацию, ну и заряжайтесь токенами NUM и надеюсь, мы с вами здесь получим прибыль. Кому данное видео было интересно, поддержите лайком, пишите комментарии, будете участвовать или нет. Не забывайте подписываться на YouTube канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока.